Нравится розовый цвет. А знаете ли вы, что означает розовый цвет? В этом коротком видео мы вам все о нем расскажем. Розовый цвет сочетание белого и красного самый мягкий и самый нейтральный среди всех цветов. Он символизирует любовь, страсть, легкость, окрыленность и доброту. Аура этого цвета состоит из чистоты и невинности. Этот цвет несет в себе успокоение и умиротворение даже самого агрессивного человека, розовый цвет способен успокоить за считанные минуты. Этот цвет массово используют в школах и раздевалках спортивных секций для усмирения и подавления агрессии. Считается, что это женский цвет, который направлен на привлечение внимания. С психологической точки зрения доказано, что розовый цвет отыгрывает важную роль в эмоциональном уравновешивании. Он позитивно влияет на психику и позволяет избавиться от стресса. Поэтому розовый цвет попросту необходимо полюбить людям, которые склонны к быстрому раздражению и всяческим психозам. А вот те, кто любит этот цвет, это талантливые, изысканные, часто манерные люди, которые не терпят жесткости и насилия. К тому же они очень обидчивы, поэтому к ним попросту необходимо находить правильный подход. Во вседневной жизни приемлемо носить вещи всех оттенков розового. Но если вы собрались познакомиться с представителем противоположного пола, лучше не надевать розовые вещи. Такая одежда может немного отпугнуть вашего потенциального избранника. Немаловажная составляющая розового цвета – это его воздействие на организм человека. Он улучшает аппетит, улучшает пищеварение, приводит в норму сон и снижает частоту пульса и сердцебиения. Если хотите чувствовать себя спокойно, смело носите розовые вещи и вносите этот цвет в свой интерьер. С розовым цветом ваша жизнь заиграет новыми яркими красками. Вы будете спокойны и жизнерадостны. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.